разбирать веску по частям начнем с самого дорогого элемента нашей машины это кузов как вы знаете, дороже кузова машине ничего нет на ней, все держит, на нем все держится и всем приятно ездить, когда машина без ржавчины, ровненько, аккуратненько блестит, всем понятно, да? что хотелось бы сказать по кузову вначале в принципе снаружи кузов неплохо обработан с завода я считаю то, что сколы быстро не ржавеют, держится довольно долго. Таких существенных недостатков отметить, честно говоря, не могу. Есть нюансы, мы их сейчас все покажем. А насчет внутренней обработки кузова есть очень большие нюансы. Тоже сейчас покажем. Мне вот эти нюансы не нравятся, если честно. Я считаю это недоработкой завода. В общем, смотрите видео, все будет вкратце, четко и понятно. Вот машина 2016 года. Наглядно видно, да? Вот между чашкой и верхней деталью. Жавчина у нас такая. Явная. А у него здесь нету. Вот здесь тоже есть со стороны. Но там, там жестче. Здесь чуть полегче. Есть вот такая тема. Так что вот эти места с нуля лучше обработать. Ну это в принципе у нас автомобиль большинства пользователей. То есть сел, поехал. Машина, да, боевая. Казался достаточно надежно, да, 120 тысяч пробега, даже сцепление родное, вся ходовка родная, все шаровые, наконечники, все родное. При всем при этом здесь у нас евро ноль на пауке Прокар. Гваш, вот здесь все и что здесь вот есть ржавея, да, я у него не заметил. Вот есть сколы, да? Краски. Под ней явно видно чистый металл Здесь тоже вот есть. Ну, металл чистый, ну как на, на удосах. Насчет внешки, вот вес-то хорошо она обработана. Внешней детали кузова. Здесь без проблем. Ни одной ржавшие нет по машине. И сково не ржавеют на капоте. Сейчас видно, нет? Видно, по-моему, да? Ну, вздутие вот вздутие рыжики. Небольшой. маленький маленькие это самое с иголочкой. Вот один, один такой прикол мы нашли на машине. Машина 16 был -го Опять же, машина ни разу не обрабатывалась, не полировалась, можно сказать, не мылась даже. Сейчас. Купили и поехали на ней, мыли, и раз никогда году. ее не жалели. Вот на двери тоже небольшой вот есть Никто ничего не подкрашивал свет. здесь. Ну это поверх сналет только. Также есть такая проблема на весте. Давай поближе Покажи. У нас ржавеет передок. Как-то тут нам надо нас снять. В общем, на камеру будет, видно, нет. Вот ржавчина. На стыках металлов. Мы сейчас, конечно, половина ржавчины, поверхности сейчас снялось. Мы сейчас очищали здесь, чтобы было видно лучше. Потому что было замовелено Вот есть ржавчина, да, вот раз. Вот здесь вот есть она. Вот. Видно, да, хорошо? Булдыри уже пошли. То же самое с той стороны. такая проблема. Сейчас половина, вот где вот крепление опоры. Ну, ты сам знаешь, где также вот ржавчина. Вот здесь снялось плавание по но вот здесь лучше видно. Тут прям рыжая, рыжая, рыжая. Вот там на ржавеет. А вот с той стороны на правой опоре почему-то не ржавеет. Также вот я видел. У тебя пока нету, вот смотри, вот здесь ржавчина идет. вот Здесь герметик размазан. На бозговиках получается. Да, вот там ржавчина прям выступает конкретно. Я вот у себя машину обрабатывал. Ну, я покажу, чем будем обрабатывать. Средство РАССНОК. Ну, наверное, многие знают, многие видели. Средство не новое, но эффективное, если честно, по моему мнению. Оно проникает в каждую щель и хорошо оберегает кружок кузов. Сейчас... Если, если захотите внимательно смотреть под капотом пространство силовой агрегат лучше демонтировать. Мы вот специально для этого так и сделали, чтобы все для вас, как говорится, нам ничего не жалко для наших подписчиков Будем обрабатывать внутренние полости, состав для внутренних пластей. Он сам там осечет, осечили как надо. Все будет хорошо с вашей машиной. Будем обрабатывать с помощью такого пистолета внутренние полости. Также зальем вот сюда вот на стык. И вот сюда, где герметик положен, поверьте, там щели будут. Я у себя заливал, у меня все протекло, с внутренней стороны все было видно. Все, погнали. Из фанатизма состав очень хорошо растекается. тоже, ровно, тоже наш. Много их не надо. Он очень хорошо растекается, просто замечательно. Сюда тоже зальем. Так, так, сюда. Нашли опору. Ну-ка сюда иди. Все, снимать, по низам дверей тоже без проблем Тоже вот сколы есть они все светлые абсолютно что хочу сказать по колесным маркам? держится очень хорошо без проблем вот сзади у меня здесь есть скол видно да чистый металл там Здесь все хорошо сделано. Ну здесь внутри меня все обработано. Там тоже проблем нет никаких. Это задняя арка была. Передние арочки тоже вопросов нет. Все четко. Держится все хорошо. По аркам зачет. Плюс сразу можем, могу поставить за это весть. это я вот обрабатывал растопом внутри вот здесь чашки я говорю что тоже ржавчина поступает вот здесь видно не видно темнее да вот это самое там выступил местами растоп он проник швы очень такие большие получается на машине Обязательно их обработка ну, стойка гниет но не течет работает без проблем я думаю, это самое. Она быстрее сама как раз, перестанет работать, чем сгниет. Так что, что-то, я не переживаю. Также посмотрим вот на днище. Это моя машина. Ей получается чуть больше, чем 2,5 года. Ну, я с нуля ее обрабатывал. Вот есть незначительные сколы здесь. Вот. Там никакой ржавчины нету. Все нормально. под днище. мне она нравится обрабатывал также все внутренние полости растопом вот мокрые места видно да там где под здесь протекло единственный минус здесь тоже есть такое подозрение что щелей много между сопряжением деталей там может оставаться влага не уверен насчет обработки внутренней ихней. поэтому тоже желательно все это обработать внутри вот видите все протекло как положено то же самое здесь. А это уже протекло снутри, когда я обрабатывал внутри салон. А так под нищу вопросов нету. Вот немножко я здесь лонжерончик замял. Люблю и надо поездить. То есть не люблю, пришлось мне поездить по плохим дорогам. Получилась вот такая вещь. Под нищу особо сказать нечего. Все нормально. Таких есть машин 16 года. Вот ее сейчас не смогли загнать на яму. К сожалению, она уехала, но там, со слов человека, тоже все нормально, ничего страшного нет. Даже вот есть такие содранные, самые почти до металла, сильно ржавчины там тоже нет, получается, под нищу. Ну, опять же, тут обработка, все сделано, как говорится, для себя, поэтому проблем нет. Но если вы, допустим, покупаете лет на пять машину, можете даже его не обрабатывать, этот днище. Вам его вполне хватит. Сильно оно не пострадает. Я отношусь к машине вот так вот, допустим. Кстати, вот недавно поменяли мне резонатор с гофры, У меня гофра порвалась. Ждал запчасть три недели. Эх, вот три недели ездил на рычащем автомобиле. Теперь тишина относительная. Шильдик, шильдик не убрали. Вот для вас, пожалуйста. В общем, вот так вот. Двери снутри вместе хорошо обработаны. Ржавчина здесь не обнаружена. В принципе, до обработки даже не требуется. Ну, если года через три, через четыре, обновить часы так для себя, для душевного спокойствия, как говорится. Тут все нормально. Проблем никаких. Также вот... Например, мы делаем шумоизоляцию, да? Ложим вибру. Вот под вибры, под заводской голый металл. Ну, вот сколько уже больше двух с половиной лет ржавчины здесь нету, все четко, все нормально. Вот здесь мне все нравится. Просто еще есть такой момент. Вот здесь как бы по краям двери желательно вот положить на дверную карту моделин чтобы вот здесь не протирала краску иначе потом будут такие небольшие очки коррозии ну просто неприятно особенно снизу так как там больше песка влаги и так далее и тому подобное это сделать обязательно стоит ну что можно сказать друзья в итоге в сравнении с прошлыми моделями автоваза конечно прогресс на лицо но Радует хорошая антигрызионная стойкость наружных панелей. Как бы днище тоже уже на порядок лучше сделано, чем прошлой модели ВАЗа. Огорчает вот единственное, вот, то, что на стыках металл ржавеет под капотом мы все видели. В остальном я не думаю, что Веста чем-то уступает зарубежным аналогам, одноклассникам своим. Так как тоже есть нюансы, допустим, на тех же Hyundai, Volkswagen и так далее, тому подобное. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы все было отлично. На этом с вами прощаюсь. Выражайте свое мнение в комментариях, ставьте свои оценки под видео. Всем добра.